привет меня зовут николай я являюсь курсантом курса деньги на банкротстве 25 группа на сегодняшний день мое обучение уже заканчивается я прошел семь уроков из 8 по 6 урокам я выполню полностью домашнее задание и по седьмому уроку домашнее задание идет в процессе mm -hmm. а, вот что хотелось бы сказать Два месяца обучения прошли на одном дыхании. Вот, домашнее задание я выполнял свободное от своей занятости время. То есть, у меня есть два бизнеса еще. Мне их приходится вести. Работа много там. Вот, и обучением я занимался вечером и даже ночью. То есть были даже дни, когда я сидел до полтретьего чтобы выполнить домашние и вовремя их сдать. Информации вот. <клых> было за эти два месяца очень много. Я научился разбираться в том, какие в интернете есть ресурсы официальные, какие неофициальные, как не попасться на ловки мошенников. Также я узнал о том, что есть хорошая программа как Т-Банкрот, и с помощью нее можно быстро искать а, хорошие ликвидные лоты а, с целью перепродажи и зарабатывания хороших на этом денег. Также мне понравилось, что можно не вкладывать свои деньги, а, выкупать лоты под инвестора и зарабатывать на этом хорошие деньги. Вот, поэтому если кто смотрит этот отзыв из людей, которые хотят начать свой бизнес, и у вас нет своих денег, но вы хотите работать на себя, обратите внимание на этот курс. Вот. Здесь можно зарабатывать хорошие деньги, ведя свой бизнес, работать на себя, и при этом практически ничего не уложить. Вот. Хочу сказать спасибо Давиду и Павлу за этот курс. Чувствуется, что вы уже давно в этом бизнесе, знаете, все здесь, вот, и также, поскольку это уже 25-я группа у вас обучения, то вы уже и э, отработали э, систему обучения, видимо, судя по всему, вот, и <coughs> хорошо преподаете то, что вы знаете. Огромное вам спасибо, вот, также большое спасибо, я хочу сказать, нашим кураторам, Игорю, Екатерине, за то, что вы всегда вовремя, практически сразу отвечаете на все вопросы в чате. То, что вы всегда рядом, помогаете. Большое вам спасибо.